Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске ⁇ Новый отчет вместо СЗВМ ⁇ сверка расчетов по новому, новые обязанности по перзданным, ЕНС опять не без уточнений, налоговый прогноз, новый отчет вместо СЗВМ. За январь впервые организациям и предпринимателям потребуется сдать новый отчет о персонифицированных сведениях на застрахованных лиц. Эта форма, по сути, заменила собой действовавшую до 2023 года форму СЗВМ. Правда, новый отчет подается в налоговую инспекцию, а не в пенсионный фонд представлять новые сведения нужно ежемесячно за январь крайний срок 27 февраля в сервисе размещен образец заполнения бланка Сверка расчетов по-новому Налоговая служба разъяснила тонкости сверки расчетов в 2023 году Как различается процедура обращения за сверкой в зависимости от того нужен ли акт сверки в бумажном или электронном виде? А что, если вы не согласны с актом сверки? С ответами на эти вопросы можно ознакомиться в системе «Мое дело. Бюро». Новые обязанности по персданным. С 1 марта установлен порядок уничтожения документов, содержащих персональные данные. Эту процедуру нужно будет оформлять актом с перечислением необходимой информации, а также делать выгрузку из информационной системы. В сервисе размещен образец такого документа. ЕНС опять не без уточнений. Появились новые уточнения по механизму расчетов на ЕНС. Суммы в уведомлении о рассчитанной сумме платежа отражаются за каждый конкретный период, а не нарастающим итогом. Если рассчитанная сумма отсутствует, то уведомления подавать не нужно. Еще одно важное разъяснение об уменьшении ОСН или стоимости патента при ПСН на досрочно уплаченные через ЕНП взносы предпринимателя за себя. Заявление о зачете может быть подано в последний календарный день отчетного периода на ОСН или периода действия патента, в уменьшении которого происходит учет взносов. Налоговый прогноз. Предлагается перейти к качественно новому порядку сбора первичных статистических данных у субъектов МСП. Они будут представлять стат-отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей. И не более четырех раз в год. Отчетность можно будет подавать через личный кабинет респондента, доступный через портал Госуслуг и портал МСП. Электронную подпись можно будет использовать неквалифицированную экономразвития запустила информационный сервис о мерах поддержки инвестпроектов при помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект с учетом вида деятельности объема инвестиций территориального расположения не считайте верными начисления в части енп. Теперь для разбора ситуации можно также обратиться в налоговую службу через сервис оперативной помощи. Он используется уже не только для разблокировки счета, но и для решения вопросов по ЕНС. На столичном портале «Малый бизнес Москвы» для начинающих предпринимателей появился новый сервис «Бизнес-треки». В нем представлены пошаговые инструкции по открытию своего дела в 20 популярных направлениях.